Друзья, я вас приветствую. Сегодня буду говорить про Nibble Framework, про его шестую версию. Шестая версия, потому что она теперь на .NET, на .NET 6, соответственно, надолго. А, в общем-то, буду говорить про то, что изменилось, удалилось, доб добавилось в этот фреймворк, какие изменения, рекомендации от вас пришли, как они реализованы. Ну и давайте переключимся на следующий слайд и поговорим про то, что это такое, с чему его едят и как его использовать Итак, если кратенько, то Nibble Framework это набор из двух шаблонов в одном из них есть сервис авторизация, в другом нету то есть теоретически, если говорить кратко, то целью этого Nibble Framework была э, такая чтобы максимально быстро создавать микросервисную архитектуру принцип из первого шаблона вы создаете один микросервис, в котором есть Identity Server, и, собственно, OAuth 2.0 спецификация, реализация, то есть э, авторизация аутентификации И э, несколько сервисов из шаблона номер два, э, то вы получите микросервисную архитектуру, которая будет защищена системой аутентификации и авторизации на базе OAuth 2.0, ну, которая реализована, соответственно, на базе Identity Server. Именно с этой целью создавался был Framework. И давайте теперь немножко поподробнее о том, собственно говоря, что в нем еще. Итак, это два шаблона для создания не только микросервисной архитектуры, но и любого бэкэнда, надо понимать, что можно использовать и с авторизацией, и без авторизации для вашей, э, допустим, какой-нибудь системы. Также, каждый из шаблона создает из трех проектов, которые максимально э, приближены к структуре для решения э, Clean Architecture, то есть есть э, там модели, есть там домайн, есть инфраструктура. ну в общем э, чтобы разделить вот это вот взаимодействие между самими сборками и использовать их в других собственно говоря решениях они разделены и вот состоит один шаблон из трех проектов дальше надо сказать, что э, новая парадигма, которая появилась совершенно даже недавно озвучена первый раз Джимми Джейми там называется Vertical Slice Architecture это когда каждая фича лежит в своей папке вот в эту сторону сейчас сделан уход в новой версии шаблонов. И э, я покажу, что это такое, с чем его едят, ну чуть попозже. Шаблон ä, призван быстро создавать проекты, ну, например, для тестирования. Есть такое понятие R&D, то есть Research and Development. Это некоторые люди, которые сидят на больших конторах, и им нужно быстро создавать проекты, чтобы проверить ту или иную штуку, ту или иную фичу, работает или нет. А каждый раз настраивать проекты, ну, на самом деле, достаточно сложно, муторно и иногда, ну, не доходят до этого руки. Вот Nibble Framework позволяет это сделать достаточно быстро. Также Nebel Framework включает примеры кода, э, которые, в общем-то, уже являются в рабочем состоянии, ну и некоторую документацию, ну, конечно, в разумных пределах. Если говорить конкретно, что есть в этих, собственно говоря, шаблонах, в каждом из них есть слагер, это, в общем-то, вы знаете, что такое, это OpenAPI, э также есть Identity Server, ну, в общем-то, в одном из шаблонов точно есть. Это сервис авторизации и аутентификации, на базе которого построено взаимодействие между микросервисами. Также есть Entity Framework Core — но он э, подключен как in-memory, да, то есть он к реальной базе данных не подключен, чтобы можно было создать шаблоны, и запустить. А если вы хотите использовать его на базе Postgres, или, например, ms или или MySQL, вы просто доставляете нужный вам э, провайдер, делаете настройку, то есть указываете, какой базе данных подключиться, делаете миграцию обязательно, применяете, и у вас уже рабочее приложение. В общем, тоже это есть где-то видео, которое показывает, как это работает. Также подключены фреймворк, э, называемый Fluent Validation, который может абстрагироваться от системы валидации, которая встроена в ASP.NET Core, и э, можно базовую валидацию сделать в своем собственном приложении, выложить его в сборки в отдельные, то есть без привязки к конкретной платформы. Также существует Автомаппер, меня часто спрашивают, почему автомаппер он же медленный. Ну, потому что так повелось, теоретически он меня устраивает, и по производительности нет, в том числе. Более того, я его использую только в таких сложных манипуляциях с сущностями, а в более простых делаю простой projection на view model, и это тоже как бы работает. Также встроен медиатор, вы знаете, что это такое. Это такой... Штука, которую придумал, опять же, Джимми бугарт Очень удобно и полезно, на мой взгляд. Дальше. Есть еще, как ни странно, э, логирование в SiriLog, которое позволяет подключить, в общем-то, разные симки, так называемые, или модули, да, которые могут логировать, начиная от консольного приложения, файла и заканчивая в Кибану, ну и так далее. Да? То есть разные провайдеры, там их множество бесконечное. Ну и, как вы понимаете, есть еще другие всякие вкусности и полезности. В частности, речь идет по примерах кода, реализации, конкретные классы, есть хелперы. Ну, мне кажется, на самом деле, удобная штука. Дальше. Uh, в старой версии фреймворка были базовые сборки, которые назывались Colobongo Network Controller и .net Core Controller. Uh, они были реализованы по разному принципу. Они из проекта на данный момент удалены, но они, Nouget пакеты, остались. Они в доступе, вы их можете себе установить и также использовать их. Uh, но ну, Единственное, что вам придется пересмотреть предыдущее видео, в котором показаны, uh, из чего эти сборки состоят, как они работают. Uh, ссылка в описании. Бо сборки удалены не просто так, а для того, чтобы минимизировать зависимость вообще и количество сборок, которые нужно установить, потому что фреймворк достаточно сложно поддерживать в актуальном состоянии. И для того, чтобы это было быстрее и проще сделать, именно поэтому э, мне пришлось их удалить. Ну и в общем-то я получил некоторые знаки укора, да, там, то есть негодование, что можно было втыкнуть нет, воткнуть это все можно было а, в реальный проект а не делать отдельные сборки. И да, ребята оказались правы. Спасибо большое за ваши советы. Поехали дальше. Ну и надо понимать, что новая версия не Nibble Framework, так называем широко известного <laughs> в узких кругах фреймворка для создания микросервисов, она теперь переехала на .NET 6 и, соответственно, ну, есть новые фичи, которые были в ASP.NET Core. Но перед этим я не буду показывать, как это устанавливается. Я сделал специально в своем блоге страничку, которая называется «Установка Nibble Framework». Правда, она была для пятой версии, но теперь работает и для шестой. И эта страничка будет обновляться и дополняться. В общем-то, ссылка в описании. Я думаю, что не нужно зашивать видео то, что может меняться. Также äh, Nibble Framework может быть установлен как äh, расширение для... В общем-то visual studio и э, это тоже делается легко и просто хотя э, существует вероятность установить его и для в общем-то райдера и даже просто для голова чтобы он как из шаблона создавался дальше есть э, сервис, ой, есть этот репозиторий в гитхабе, он открыт, пожалуйста, смотрите, там есть и старые версии и новые версии, из чего они состоят, euh, есть даже билдер, по-моему, где-то я тоже выложил, а, все открыто, все в доступе, единственное, что документация немножко устарела, но я максимально, <olds> максимально поддерживаю его в актуальном состоянии, хотя это на самом деле очень не часто удается, ну и ладно. Так, что нового в шаблонах? Ну, во-первых, шаблоны, как я уже сказал, переведены на версию 6 и теперь они работают на шестой версии. Немножко изменилась структура в пользу Vertical Slice Architecture, то есть каждая фича лежит теперь в своей, фолдер, то есть в своей папке. Это, мне кажется, очень удобным. Настоятельно рекомендую использовать этот подход. И теперь появилось две версии шаблона Full API и Minimal API. Я покажу чуть-чуть попозже, что это такое. Я думаю, что вам будет интересно. Во-первых, Minimal API появился в .NET 6. И это э, сильный шаг вперед по поводу упрощения разработки. И именно с этой э, версией то есть вышла возможность сделать шаблоны более простыми. И я покажу, как это будет работать, но чуть позже. Ну Хотя, что позже-то? Давайте прямо сейчас и и покажу. Итак, был фреймворк NET6 Full API это обновленная версия, с, которая пришла с NET5, а также появилась новая NET6 Minimal API, которая вообще сделана на, на новой фичи, которая появилась в NET6 так называемый Minimum API давайте переключимся в Visual Studio и в общем-то я прям создам шаблоны и покажу, что в нигде и с чем и куда Во, вот так вот Итак, для начала я хотел бы зайти в репозиторий показать вам, где чего изменилось Тут все очень просто Появилась новая папка, которая ASP.NET Core В этой папке, соответственно, ну то есть шестой версии В ней, соответственно, теперь лежит Full API и Minimal API Minimal API появился в .NET 6 И, в общем, почитайте про фичу, очень, на самом деле, интересно. Full API, давайте создадим проект на базе этого Full API Который, в общем-то, новая версия предыдущего фреймворка, то есть а, новая версия фреймворка на базе .NET 6 теперь она, в общем-то, на базе шестой э, версии кажись так сказал, неважно Итак, у меня установлены, собственно говоря, все шаблоны, они сейчас пока выглядят не очень казисто, да, или не казисто. То есть, новая версия API Template, старая версия просто Template, ну и соответственно добавляется Identity серверы нет. С Description'ами что-то не получилось, не обращайте внимания, все будет потом красиво. У меня установлено все 4. давайте я создам... Uh, старый шаблон то есть uh, проекты старого uh, шаблона на новой версии то есть uh, .NET 6 full и 5 до пусть он так и называется давайте сюда добавим какой -нибудь. ну давайте здесь identity Server, uh, вот так вот и full ну что он полный фреймворк. сейчас он создаст visual studio проект с тремя Вернее, solution с тремя проектами, в котором, как обычно, будут те же самые, что и раньше, описание. Можете посмотреть в предыдущем видео. Я хочу остановиться на принципиальных отличиях. В общем-то, показать то, что изменилось. Так, давайте картинку, которая... гид закроем, чтобы она не мешалась. Ох, Visual Studio как подсветилась красиво. Так, Visual Studio закачивает, как вы видите... Необходимые сборки и зависимости. Сейчас она их загрузит и приступим. Ну и так уже здесь, собственно говоря, видно, что три проекта. Один содержит сущности, другой содержит данные, то есть ASP.NET, э, ой, как он называется, DB-контекст и все такое. Ну и э, это все так, как было, так и осталось. Кроме того, что это все теперь работает э, на шестой версии фреймворка, изменилась еще вот какая штука, так называемые фичи. Что, собственно говоря, здесь ключевым моментом? Во-первых, я избавился от тех сборок, как я сказал, которые были построены на старых, можно сказать. Ну, они тоже свое отработали, сейчас работает все э, по-другому, да? То есть эти принципы, они как бы никуда не делись, но они могут работать, но ну, есть более современные. Например, Vertical Slice Architecture, она мне очень понравилась, и она, в общем-то, дает э, достаточно большие плюсы. Ну, и как вы понимаете, раз у нас в каждой папке есть своя фича, тут все сводится к тому, что давайте вот так вот я сделаю, вот, и расскажу. Итак, у нас появилась папка фича, в которой, собственно говоря, лежат наши все фичи. То есть, есть э, некоторые изменения структурные, которые э, появились здесь, э, в общем-то, и здесь. Но они минимальны. То есть из-за удаления двух сборок пришлось там немножко зарефакторить. А суть сводится к тому, что вот эти фичи теперь у нас э, лежат э, в конкретной в каждой папке. То есть, если, допустим, говорит на самый простой вариант, у нас есть аккаунт, э, в котором есть какой-то сервис, который шарится между двумя тремя методами. Давайте create user. Сюда в inject э, сваливается медиатор. Есть GetProfile, метод отдельный, я сейчас расскажу структуру И есть отдельная фича, которая называется GetRolls Ну и, собственно говоря, есть какой-то там ViewModel Если говорить, допустим, про фичу, которая называется Create, то тут все очень просто У меня здесь есть один контроллер, как бы это глупо не звучало один контроллер, в котором сваливается медиатор в конструктор, и вот этот метод дергает как раз через медиатор. То есть вот один контроллер, есть в нем один метод, который называется аккаунт. У меня здесь же есть request, который, собственно говоря, является сейчас, на данный момент, пока в сборке ASP.NET Core контроллер base, как вы видите. Это единственное, что осталось. А вторую юниту work, которая контроллер я удалил. Она, в общем-то, здесь теперь не нужна. И здесь у меня к этому реквесту есть, собственно говоря, валидатор. То есть у меня валидатор настроен на реквест. Я не могу... То есть абстрагировался от системы валидации, которая строена в ASP.NET Core. И к этому реквесту есть, собственно говоря, хендлер который ну в общем-то дергает сервис и регистрирует пользователя для работы этого сервиса мне нужен User View Model. ну и как вы видите все находится в одном э, файле и маппинг э, то есть э, я получаю пользователя могу замапить его на профиль и здесь это все опять же вот эти маппинги настроены и здесь они сконфигурированы и они в общем много говорить не буду да? все в одном файле теоретически можно создать папку которая называется create user сделать все в один файл но тогда будет не так удобно искать а, надо сказать что вот эта штука себя оправдала для того чтобы удалить эту фичу ну давайте я запущу наверное чтобы это было видно для того, чтобы удалить эту фичу, нужно просто удалить, грубо говоря, папку аккаунт, и все. И у меня, ну, собственно говоря, также можно скопировать из другого проекта, и это как бы все появится а, в новом проекте ну, заработают как бы из коробки ну да конечно безусловно есть некоторые исключения есть некоторые зависимости некоторые связи от них никуда не деться но тем не менее я теперь точно знаю что у меня в аккаунте есть все для того чтобы управлять аккаунтом более того если делать более глубокую детализацию то можно даже конкретную фичу поделить ну, то есть например create user в отдельную папку и раскидать все по конкретным файлом, чтобы было намного удобнее. Но ну, опять же, оперировать можно папками. И я думаю, что это будет очень удобно. Итак, вот у меня аккаунт, у меня вот есть create user, и в общем-то она на самом деле, ну, я нет хотел показать. Я хотел показать, что она как бы работала, так и работает. Но у меня появилась возможность еще объединять вот эти фичи э, в так называемые, <coughs> ну, в, то есть в контроллер, да. То есть я сделал таким образом, чтобы можно было э, ну то есть это не название контроллера, если вы хотя не могли, если вы еще не заметили, это не, не название контроллера, потому что контроллер называется create user, а вот фича group name называется account и такой фича group name, как вы понимаете, их у меня три. Давайте я вот не туда переключил, сейчас переключу, покажу. Вот. То есть 1, 2, 3. И они могут быть в разных папках, соответственно контроллеры, то есть вот эти методы группируются таким образом, что они доступны э, вот в одной, в одной закладке. Ну и таким же образом формируется logs. Давайте покажу еще logs. То есть вот здесь все методы. Каждый из э, файлов содержит всю до достаточную информацию для управления этим методом. Это контроллер, это хендлер. Ну, в данном случае Handler с э, Operation Result -ом. это какой-то view model это какой-то маппинг в конце концов то есть все есть в одном месте и вот просто взять вот эту штуку удалить и у меня просто ну давайте для примера давайте оставим проект сейчас у меня есть э, фича удалить пользователя да? Если... давайте я просто удалю этот файл у меня ничего не сломалось я теперь просто заново запускаю проект. У меня все зависимости к одному файлю. Одна фича удаления пользователя, она просто удалилась. И теперь у меня на UI не будет этой э, возможности выполнить его. Сейчас он запустится. Вот. Теперь открываем что там я логов удалил вот логов у меня просто теперь фич по удалению нету ну и соответственно если я верну она появится мне кажется это очень удобно таким образом можно формировать функционал и соответственно доступом управлять и э, групповым доступом ну, мне кажется вот это vertical slice architecture она на самом деле имеет место быть теперь э, что касается этого э, фреймворка. Я думаю в будущем прекратить его поддержку. Я хочу слышать ваши комментарии, нужна ли она или нет. Потому что поддерживать много фреймворков, много шаблонов, много типов шаблонов достаточно накладно по времени. Не всегда оно есть. А сейчас я вам покажу новую версию, то есть Minimal API. Ну, э, перед тем как начать, давайте я закрою все файлы и покажу вот что. Помните, что у нас был стартап файл, в котором я раскидал по классам конкретной реализации ну конкретной регистрации конкретных фич я э, много раз про это говорил если интересно посмотрите предыдущее видео но мне кажется что когда вот допустим курс я нажимаю в 12 э, когда мы заходим в курс тут а, все что касается курса политики все тут подключение в одном месте достаточно удобная штука и с этим трудно по моему не согласиться также что вот касается свагера, Э, swagger устанавливается настраивается вот э, теги подключаются на основании этого атрибута пожалуйста используйте очень удобная штука все подключения ну то есть опять же вот эта фича она сделана как бы то есть я изначально пытался делить таким образом вот эти фичи чтобы ими было легко управлять если их копировать между сервисами то единственное что мне нужно было сделать взять конкретный файл ну например что там вот свагер, вот этот свагер, взять из одного сервиса перекинуть в другой и он как бы заработал из коробки и в общем-то ничего больше делать не нужно. Это что касается предыдущей реализации, то есть full API, ну я пока вот так буду называть. Здесь вот так вот. Еще раз повторюсь, что сборки, которые будут, которые используются для в конкретных фичах, ну например, вот этот вот сборка, да, то есть она использует Колобон ГАСПД от контроллер, Controllers, они будут в дальнейшем удалены тоже вместе с Unit of Work Controllers. И здесь будут стандартный медиатор, то есть без каких-либо э, дополнительных сборок будет проще это поддерживать. Теперь давайте переключимся, то есть создадим другой проект с другого шаблона. Я не буду показывать оба, они иденти идентичны. Я просто создам из Minimal API вот такой проект. Так, домотаем до самого низа, и он теперь называется API template. Ну здесь давайте здесь делаем также identity как он identity сервис. что у нас там минимал? Минимал не значит что там что-то урезано. Минимал это значит конфигурировать минимум. Загружаемся. Итак, так он тоже создается. Здесь также три проекта. Сейчас загрузится Visual Studio. Ну вот, теперь давайте посмотрим, что здесь есть. Так, вот я сейчас вижу, что шаблон не до конца сработал. Главным проектом стоит TheMine. Нет, должен быть главным проектом Web. Я прошу прощения, я постараюсь это максимально быстро исправить. Но пока вручную поставлю его ведущим проектом. И, собственно говоря, что? Инфраструкция, ну, домайн это то, что раньше было, models, здесь есть, собственно говоря, какие-то сущности, базовые какие-то, в том числе для минимизации вот этих зависимостей и для того, чтобы более открытым был код, можете смотреть. Есть инфраструкция, в которой, собственно говоря, Application context, другие какие-то сервисы, какие-то дополнительные штуки, seeding и все такое. Ну и э, если говорить про конкретные изменения вот, э, в шестой версии в Minimal, то здесь есть такая штука, э, которая по большому счету и есть Minimal э, API, да, который рекламирует, в рекламирует.NET 6. Что это такое? Это без namespace или их скоп э, использования. Это есть билдер, который строит приложение, ну, в данном случае, вот этот вот и билдер, э, приложение и рам в, в общем-то вот вся минимальная конфигурация то есть вот это вот достаточно, чтобы запустить э, весь проект и э, все остальное, ну в частности, допустим, вот это вот это уже подключенный э, серилок это его, собственно говоря, обработка на ошибки ну и, как я уже сказал, вот это вот все для того нужно, чтобы система запустилась, и вот это вот минимальная конфигурация. Я пошел немножко дальше и я сделал такую штуку, как definition и endpoint. Как это все работает, ну на самом деле тоже мне кажется очень просто. ну Во-первых, в application на уровне Web у нас тоже есть некоторые экстеншены, есть сервисы более низкого уровня, которые привязаны непосредственно к API э, на базе .NET Core и есть э, Endpoints, да, как формируются вот эти вот самые Endpoints надо обратить внимание ваше на то, что, давайте вот так вот сделаем вот здесь вот есть э, Add Endpoints to Microservices и Add Microservices Definitions они добавляются, соответственно, в сервисы и есть подобная штука, которая реализуется в App то есть регистрируется в APP. Это тоже endpoints, микросервис и кто-то, э, микросервис кто definition. Так вот, если говорить про то, что такое definition и endpoints, ну, на самом деле очень просто. Да? Есть у меня endpoint. Давайте на примере конкретного, ну, например, event item. At event item я переименовал, раньше он назывался log, но он совпадал с некоторыми э, другими, э, собственно говоря, ну, вот в частности, э, с серилогом и, по мне некоторые там были нюансы по... Разрешения зависимости. Я поэтому лог старую предыдущую запись, которая для демонстрации была создана, переименовал ä, в event ä, item. Ну, и если говорить про то, что каждая фича своя папка, то есть endpoint и есть дефинишены. Для начала давайте определимся с definition. -ы. Так будет, наверное, правильнее. Как вы помните, в предыдущей версии там был файл для каждого регистрации был свой. Cores, как я показал, медиатор или там Authentification Здесь э, такой же принцип То есть все базовое я запихнул в базовый файл И это теперь делается таким образом, что одномоментно можно зарегистрировать и в app, ну Тот, который вот в старой версии был И э, собственно говоря в сервисы И это вынесено в отдельные папки и регистрируется автоматически Например, если говорить про тот же самый ну, например, давайте SID, для того, чтобы зарегистрировать какие-то данные в базе, ну, в смысле, в базе данных, да, то есть наполнить ее после первого создания, я, есть, давайте вообще вот так вот сделаем, есть uh, iMicroServiceDefinition, который, грубо говоря, uh, повторяет тот самый uh, интерфейс, который был в старой версии, то есть там есть микросервисы, там есть Configuration, в старой версии у нас конфигура Services был такой, помните, наверное, наверняка помните, если нет, откройте, посмотрите и еще там был метод, который назывался конфигура ну, я его назвал конфигура Application и конфигура-сервисов и в одну проваливался app, в котором мы подключали э, какие-то настройки, и в другом провалился сервис, в котором мы делали э, собственно говоря регистрации сервисов я вынес это в отдельный микросервис, назвал микросервис definition создал базовый класс, у которого есть реализация по умолчанию и от этого базового класса унаследовался и сделал Overwrite Create Application и при создании application у меня будет регистрироваться сит и туда будут всякие данные как это работает? все очень просто, у меня есть базовая реализация, она опять же тоже открыта и в extensionе у меня это реализация, то есть регистрация и э, где тут написано сервисов, я yeah, вот definition и их э, использование, то есть через application проходит в автоматическом режиме, то есть все очень просто. Допустим, я хочу курс Я создаю файл, наследуюсь от. Ну давайте, вот так: вот. Я создаю файл, который называю Course microservice definition, наследуюсь, соответственно, от microservice definition. Пишу averй. Выбираю метод конфигуры services. Получаю сюда конфигуры services и здесь делаю регистрацию курс Ну, то есть, вот это вот все. И все. И больше, собственно говоря, ничего не нужно. Дальше. Если мне нужно, например, маппинг настроить. У меня есть автомаппер definition. Я его наследую, собственно, опять же, от microservice definition. Делаю override и в нем делаю add автомаппер, то, что раньше делали в файле startup. И делаю также проверку этого автомаппера при конфигурации приложения. Я прокидываю сюда тот самый configuration provider, который связан с с маппером и проверяю, если develop. Я проверяю, если нет, тогда компилирую маппинги. То есть, все то же самое, что было в, в стартапе, раскидано по файлам. Теперь это реализуется таким образом. Более того, если мне автомаппер не нужен, как я сказал, я вот эту папку удаляю, и мне уже этот definition не будет зарегистрирован в системе. Ну, как, собственно говоря, и сидинг и Course, и все остальное. Ну, Course. Common он по умолчанию но все сводится к тому, что это теперь раскидано по папкам и может быть копироваться например, я подключаю unit of work опять же я создаю файл, который называю unit of work microservice definition наследую от microservice definition, делаю override и записываю, что в сервисы добавить unit2work и название собственно говоря, контекста и это работает из коробки, регистрируется автоматически и дополнять, ну например, допустим, я захочу сюда сделать дополнительную какую-то регистрацию, ну, например, event handling. У меня есть штука, которая также, как и те предыдущие, называется microservice definition. нас наследован от microservice definition, сделан override, в котором я делаю handling экзепшенов, сериализуя их, собственно говоря, в JSON, чтобы можно было прочитать, что написано прям в API ответе. И если мне этого не потребуется, я вот эту папку удаляю и никакого хендлинга не будет, будет дефолтное поведение. Тогда в общем все работает, как мне кажется, очень круто e я думаю, что вы знаете, такое реализован по такому же принципу. В общем, чтобы не вдаваться в подробности, все вот эти дефинишины они настраивают приложение. То есть это микросервис дефинишн, который определяет его работу, включая или выключая те или иные штуки. В том числе и identity. Да, для identity появилось гораздо побольше этих классов, но тем не менее они лежат в одной папке. И теоретически, я не пробовал, если честно, но удалить идентификацию... Ну вообще, наверное, нельзя, потому что сервис должен быть защищен. Но если не должен быть защищен, удаляется папка, удаляются некоторые там name и все. И здесь тот же самый есть definition, который, в общем-то, определяет и настройки identity сервера Ну вот, если вот так вот говорите. Настройки identity option. Здесь у нас подключается store. Ну, все то же самое, что и было ранее. Устанавливается identity, user store, куда его складывать, дефолтные провайдеры. Дальше здесь есть identity сервер. Есть его Policy, все настройки. Подключается система проверки ролей, включается авторизация. Тогда все работает из коробки. Ну и опять же во второй части я сделал второй Override который конфигура application. Здесь все курсы устанавливаются в правильной последовательности. Вот эти вот. Три метода должны стоять, чтобы заработала аутентификация. я напоминаю, что именно такой правильный вариант и подключаю дополнительно э, User Identity Helper, который позволяет получить пользователя ну и достучаться до его профиля, до его клаймусов В общем, я думаю, что эта штука на самом деле очень крутая Что касается настроек, это мне очень понравилось, этот minimal API работает круто что касается endpoints, она сделана по такому же принципу, то есть есть I Endpoint Definition, который также имеет конфигуры и э, application и конфигуры services, имеет те же самые штуки, то есть работает и настраивается таким же образом есть дефолтная его реализация, которая э, с виртуалами, ну в смысле, который можно override -ить. и есть extension, который пробегается по всем найденным реализациям и зарегистрирует его автоматически в вашем приложении то есть дополнительных действий не нужно делать кроме того что происходит а, вот в этом это вот в этих методах и собственно говоря вот в этих безусловно вы можете накидывать сюда какие-то штуки вот здесь вот к серверу, то есть и вот в этом промежутке что-то вставить но если а, есть желание придерживаться эстетической точки а, развития да то есть какую-то эстетику красоту иметь, так сказать, то можно использовать вот эти вот дефинишины. Ну и в общем-то, что здесь сделано? Ну, Во-первых, Swagger. Он идет как отдельный endpoint, потому что он реальный отдельный endpoint. Давайте я запущу, покажу, что действительно там есть. Так, ну вот, э, запустился этот, кто там, я свагер открыл. Так вот, я сейчас как раз свагеры смотрю, это отдельный endpoint, и, грубо говоря, если он мне не нужен, то я просто бахну эту папку, и у меня не будет свагера. Ну, например, э, при публикации на продакшн, да, ну, как вариант. Ну и, собственно, здесь опять э, есть какие-то примеры использования кода, и они работают по такому же принципу, объединяя в определенные, э, собственно говоря, элементы. Давайте переключимся на какой-нибудь... Ну, то есть, Что касается Swagger? Тот же самый Endpoint Definition, есть Configure Application, где задается все то, что раньше задавалось э, в стартапе. Э, здесь есть Configure Services, где настраивается тот же самый Swagger, интерфейс, хендлер э, вот этих самых э, групповых папок. Ну, в общем, все то же самое. Если мне, опять повторюсь, если мне не нужен свагер на продакшн, я просто ну, не буду эту папку загружать или сделаю if development и не будет она загружаться в общем я думаю кажется все это очень просто если касается event uh, item да то есть та сущность которая заменила сущность log ну, то есть для теста она была сделана здесь uh, тоже все очень просто и так uh, есть у нас event item endpoints в котором ну на самом деле это самая интересная штука и так endpoint definition вот давайте я его тоже покажу еще раз uh, он реализуют себе а, из интерфейса конфигура Application и сервиса То есть я при загрузке, например, при реализации Event Item то есть это раньше логами было я сделал регистрацию в Application тех самых эм, Endpoint'ов, которые у меня будут использоваться то есть в моем приложении Еще раз, я вот в этом месте то есть, override сделал application, у меня получил сюда application, и в этом application добавил регистрацию вот этих вот map uh, то есть mapping uh, методов сделал. У меня есть get by id, get, paged, get uh, в смысле post. Ну, то есть, как, как все раньше было, то есть, все они тут есть, а их конкретная реализация написана ниже, и она вообще находится, ну, например, в private режиме. да. Если говорить про get uh, log, uh, by ID, то это медиатор, э, ой, это медиатор, это хендлер, это описание фичи, в какую папку его положить, в какую группу его положить, это авторизация, возвращаемые штуки. И таким образом получается, что у меня вот эти вот все методы, как вы видите, они э, все лежат в одной папке, и я могу вот этим э, логом, вот этим вот, э, ну даже не логом, event айтемами управлять. Нужно мне? Удалил. Не нужно? Добавил. То есть гибкость ну просто обалденная. На мой взгляд, опять же, хочу и могу с вами поспорить, что это просто работает, грубо говоря, из коробки. А все вот эти методы, они лежат уже дальше. То есть вот у меня есть query, и здесь есть у меня delete тот самый. Теоретически его можно было бы тоже сюда положить, но я разделил. да, То есть вот где тут delete, вот он delete. Delete item request, вот он этот файл, и в нем есть handler, Ну... То есть, э, requery, request, грубо говоря, и э, его handler. Это вот медиатор, тут голяк. Можно вот эту вынести в отдельную сборку и шарить ее между проектами, в том числе и кроссплатформенными штуками. Так, давайте остановлю проект. Еще раз. На endpoint definition у меня каждый из definition лежит в своей группе. Например, я могу сказать, что это у меня... Ну, кто это get by ID давайте я напишу здесь read вот так вот сделаю это что у нас это delete но ну, это уже не read давайте сделаем а, какой-нибудь опять же для примера как это работает а, а, что там а, read и write давайте вот так и здесь у меня здесь у меня log get page это соответственно read а вот эти две это пост и put тоже на write то есть э, у меня будет теперь три папки в общем, э, во-первых формировать интерфейс для ну, э, опять же, для тех, кто будет использовать ваш API у вас появляется гибкость ну и выдавать интерфейс в зависимости от ролей я тоже думаю, вот смотрите, read event write, все, мне кажется, очень красиво да давайте я все по пусть они все лежат в одной папке и ну и в общем то надо сказать что тут же есть папка viewmodel of они все связаны в одной куче теоретически это все может быть в одном файле но я подумал что это будет более красиво тем более что хендлеры могут использоваться ну в общем то и как бы без использования endpoints но это уже как бы другая песня если говорить про профайл то тут же та же самая песня есть profile маппер в котором э, связка, она тоже не привязана к конкретной платформе это может быть кроссплатформенная штука и доппф будет один и тот же маппер работать и на ASP.NET Core будет тот же mapper есть профайл валидатор, который теперь отвязан от системы ASP.NET Core, в которой есть своя система аутентифика... э, в смысле валидации есть отдельная сборка, которая Fluent Validation она не привязана к конкретной платформе и дает более гибкие настройки по выводу уведомлений ну и, в общем, э, использоваться это стало гораздо проще. Ну и, как я говорил, есть самый главный профайл Endpoint Definition, который наследник от Definition. И надо сказать, что в сервисы я регистрирую аккаунт, а аккаунт сервис. То есть э, я, если говорить, давайте покажу еще раз. Если говорить про Endpoint, ой, Event Item, то здесь только один override, Configure Application. И я создаю просто мапы. А если говорить про э, непосредственно про файл, то я здесь два аверайда. Вот один, я в нем регистрирую аккаунт сервис, то есть все в одном месте, все в куче. То есть для работы вот этой штуки мне нужен ай-аккаунт сервис, я к нему имею доступ. И я здесь же делаю аверайт второй, да? тут сервисы, тут application, вот я их создаю, вот для каждого из сервисов можно настроить через атрибуты, где в какой штуке она лежит и какой, собственно говоря, метод, как вы видите, использовать. Все, устал говорить. Давайте вернемся в презентацию. Итак, что у нас там дальше? А у нас дальше... И следующим слайдом, ага, я вынужден с вами попрощаться. Еще раз, друзья, я говорю, что вот этот minimal API на самом деле бомба управления. Когда у вас один микросервис, это очень хорошо, то есть вам не нужно шарить какой-то функционал между микросервисами. В первую очередь, что делает простота вот этот minimal API, это то, что можно конкретные файлы просто тупо перекидывать и все будет работать, грубо говоря, из коробки. Опять же. Это не значит, что так нужно делать, но тем не менее, если вам это потребуется, это будет работать на ура. Так, я с вами прощаюсь. Я очень жду от вас откликов э, в комментариях по поводу того, какой фреймворк лучше, full или minimal, какой вы будете использовать, какой следует оставить навсегда и продолжать его развитие. И, и, и все, пишите правильный код.